Тосик-кокосик. Это Китсон 565. И я открываю рубрику, гайды в Майнкрафте. Сегодня я буду строить автоферму тростника и покажу вам, как это сделать самому. Надеюсь вам понравится. Обязательно посмотри до конца. Ладно, хватит болтать. Давайте смотреть гайд. Ищем свободное пространство. Копаем вот такую ямку. Залаживаем булыжником пол, откладываем стенки каменными кирпичами как я. Вот тут делаем две дырочки. Тут обязательно оставляем место. Выливаем воду и ставим песок вот так. Окружаем песок булыжником. Потом берем сундуки и воронки. Должно получиться вот так. Заливаем воду. Должно получиться вот так. Теперь строим стену. Берем и ставим поршни. А теперь наблюдатели, ставим вот так. Теперь красную пыль. Делаем украшения. Не забудьте про освещение. А теперь сам тростник, а еще стеклянную панель, желательно белую. Готово. А хотя нет, остались еще несколько декораций. Это тропинка и растительность. Oh. <laughs> А на этом все. Надеюсь вам понравилось видео и, вы будете пользоваться этим гайдом. Если хотите еще гайдов, то давайте наберем хотя бы 5-10 лайков. А это был Китсун 565. Сием пакета!